конечно же, спросим. Есть несколько моментов, которые я бы хотел, ну, скажем так, зачитать про этого человека. Первое. Профессиональный бизнес-тренер и консультант. Специалист номер один в России по использованию человеческих ресурсов. Вот это очень интересная должность, скажем так, или название, или регалии. Создатель системы обучения продажам продавай про Автор семи книг по управлению и продажам. Друзья мои, там еще много-много можно зачитывать. Мы лучше это все спросим да, и познакомимся. У нас в гостях сегодня Андрей Сизов. Андрей, добрый день. Добрый день. Да, очень рад вас видеть. Я слышу. слышу. Взаимно. Андрей, скажите мне, пожалуйста, вот интересная такая у вас, скажем так, ну, не знаю, как это назвать, звание, что ли, специалист номер один в России по использованию человеческих ресурсов. Что это такое? Ведь такие звания просто так не получают. А на чем оно основывается, с чем это связано? И вот вообще, вот поясните, вот, потому что вот это меня прям очень заинтересовало. Да, это достаточно смело, как бы сказать, по признанию определенной аудитории, наверное, по оценке тех людей, которые, в общем-то, имеют определенную аналитику, то есть сравнивают мои программы с программами в общем-то, других авторов. Наверное, глупо было бы сказать, что тренеров по продаже, скажем так, недостаточно. я Тренеров по продаже, наверное, больше, чем продавцов сейчас на данный момент времени. Это точно. Правда, нужно это воспринимать и нужно прекрасно, скажем так, продолжая работать и нужно иметь какие-то определенные, наверное, фокусы на чем-то другом и прочие вещи. Это позволило именно о том, что пистолет номер один именно по использованию ресурса человека. То есть что, о чем мы здесь говорим, почему это так? Потому что я работал, я являюсь автором большей области, я ядра программы. Я постараюсь пояснить, что это такое. Работая в любой области, вы можете, скажем так, иметь технологии, которые просто позволяют вам получать результаты. Продавец. Он имеет какие-то технологии, техники работы с возражениями, техника закрывания сделки, какие-то различные техники контактов, которые просто позволяют ему получать деньги, делать свою работу. Развивает, потому что, например, работая с возражениями, вы довольно часто фиксируетесь на определенном наборе техник, которые ну, скажем так, двигаться в каком-то определенном направлении. Или, например, такой, такие популярные в настоящее время работа, как работа со скриптами, да? То есть, ты сидит по нему достаточно. Ну, получается, я не могу сказать, что это не работает, это работает, но это очень ограничено, я тебе позволю себе такую оценку. Почему? Потому что она фиксирует человека на каких-то конкретных определенных действиях. Если же человек понимает основные принципы, которые я даю ему, почему так или иначе, почему совершенно не важны возражения, например, моя технология, система, она полностью убирает вообще неоправно необходимость работать с возражениями, в лучшем случае. И то мы не говорим, что нужно работать с возражениями, но просто использовать все, что говорит вам ваш клиент, для того, чтобы продолжить с интересом, двигать его к деньгам, к покупке, к успеху и в дальнейшем получать удовольствие от своей работы, но при этом получать еще и деньги. Вот, наверное, самый важный момент. То есть объясняйте mm -hmm. базу на которой строится та или иная техника или на которой строится та или иная система работы с клиентом. Он понимает это, если он понимает, то он может потом в дальнейшем это развивать. Я придумал, если например, показываю людям, что проблемной областью на самом деле является не проблема того, что вот работа с возражениями или клиент не хочет покупать, а то, что продавец не может заинтересоваться, Посмотрите, клиенту да, Вы да, знаете, у вас какие-то сложности с интернетом, это. посмотрите, может, там настройка, потому что прям прям висит все. Вера, это только у меня или действительно так идет? Висит Нет, все, Я тоже это вижу, да. Вот не знаю, вот у меня что-то вот, вот, вот сейчас зависли опять. Да? Да, то есть вот прям идет, идет, идет интересно, и прям в самый такой нужный момент все зависает. Вот не знаю, что сделать. Сейчас попрошу ассистента своего, может быть. Тоня. Антонина. Я, ну, не знаю, я тут, тут технически вроде мы... Да вроде все нормально. Вроде все. Могу... Да. Вы знаете, что попробуйте? Вот смотрите, вы когда мышкой проводите а -а -а. сверху. Да. А -а наверху видите там а -а такой красненький... Ну, скажем так. Значок микрофона, вот, значок камеры помочь. и вот э, такой типа треугольничек. Все. Микрофон, камера, что-то вот здесь не можем, не можем настроить. Чуть-чуть уменьшите, пожалуйста, качество видео и просто, видать, Умень... не тянет или Умень... еще что-то. Вот сверху что? прям мышкой проведите. Значок микрофона, камеры и вот настроить качество видео. Вот его чуть поменьше сделайте. Прямо вот мышкой провели, и сверху у вас появляется такой пункт управления. Ну, мышкой провели, у нас сверху получается настройки ага. тут и встроенные. И тут, по тут, по это, что -то, что -то тут все по умолчанию, тут нет изменить это качество. А, смотрите, там, вот вы сейчас камеру отключили, и посерединочке такой треугольничек. Сейчас, одну минутку. посерединке треугольник. Такой вот, Боленький. как он, маленький, большой. А, вот да, да, да, да. Уменьшили половину, уменьшили, да. Все, вот, все, вас теперь хотя бы слышно хорошо. Ой, и вас, наверное, тоже. И теперь, наверное, можно включить. Все, видео включите, да. Включить. Да, все нормально. Все, все. Главное, чтобы слышно. Итак, Андрей, продолжаем. Да. То есть, получается, ваша технология а, по-хорошему а, показывает и учит людей самому важному, как найти подход к клиенту и сделать ему предложение, от которого он уже не то что не сможет отказаться, но еще и не потребуется отрабатывать возражения. Правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. Клиент начинает сотрудничать. И тем самым это используется максимальный потенциал продавца например продавец может интересно рассказывать о своем товаре заинтересовывать продавать например из 10 он может продавать 8 клиентам, например mm -hmm. из за того фиксирован на определенной техники борьба с работа с возражением там необходимость улаживать клиента он теряет вот потенциал свой. то есть он вместо 8 людей продает трем или 5. мы делаем так чтобы он максимально использовал свой потенциал и продавал максимально возможному количеству людей соответственно, используя все, что он может использовать. Вот в этом заключается суть программ. И к тому же, это развивает определенные его человеческие качества. Но люди, обученные по моей системе, они гораздо лучше общаются в семье, с детьми. Не знаю, если это лидер или если это руководитель, то он намного лучше общается с своим окружением. То есть, собственно говоря, мы возвращаем человеку те иконные способности, которые он может, скажем, иметь и которые, возможно, были каким-то образом испорчены. Но mm -mm. образование, да, Вы совершенно правы, потому что действительно хороший продавец это не тот, кто просто там кричит купи у меня. Это прежде всего кто знает себе цену, умеет видеть людей, слышать людей и по-хорошему в нужный момент правильно предложить любой товар или услугу. А это же может пригодиться, как вы правильно сказали, и в семье, и дома, и с друзьями, и с детьми. Совершенно верно. Хорошо, Андрей, расскажите тогда знаете немножечко вообще о курсе. Из чего он состоит, какие темы там вот ну, затрагивать, чтобы нашим зрителям, опять же, хотя бы немножечко от, ну, не то, что прям глубокие детали, но какие-то моменты узнать, заинтересовать их, и действительно, чтобы они посещали ваши курсы с большей интенсивностью. Вот что это за курс, что там будет, какие, может быть, темы несколько, или с чего начнется, к чему придет. Да. Есть определенные моменты, которые должны быть понятны, чему-то научиться. Во-первых. Я основываю свое обучение на упражнениях, потому что, ну, как бы, лекциями. Ну, чтобы было понятно, я в прошлом офицер спецназа, и я подходил в достаточно жесткую подготовку с точки зрения того, как выживать в разных условиях. Я знаю только одно: что в момент стресса или в момент, когда необходимо применять что-то, человек не будет применять то, о чем он слышал в семинар. Никогда. Он будет применять то, чему он обучен, натренирован, то есть то, что он делал много раз. Поэтому обучать продавца только семинарами и чем-то еще это довольно ну, неэффективное занятие. Глупо. Так, да, да, да. да. мы стараемся упражнение, которое он потом в дальнейшем может использовать, применять и как бы переводит мою систему в разряд. Ну, все-таки системы с большей эффективностью. Я на этом настаиваю и несу некоторую ответственность перед людьми, которым я это обучение предоставляю. Это важный момент. Есть еще один момент. Как бы. Мы стараемся поменять состояние человека ну, например, человек привык покупать какие-то дешевые вещи, дешевые товары, питаться в каких-то очень дешевых местах. Например, ну, почему-то его этому научили. Я потому что все это проходил, я воспитал, и все это было мне очень понятно, ну, как бы, ну, на личном опыте, да. Вы даете ему возможность, даже деньги можете дать ему, даже можете дать ему возможность пойти в какие-то дорогие места или очень места хорошим качеством, чтобы он мог, ну, как же так, повысить качество всех продуктов которые он потребляет но находясь в том состоянии с теми мыслями с теми точками зрения которые у него есть то есть в том состоянии ума потом он прежний, он начнет снова покупать дешевое он начнет тратить деньги неразумно и так далее не к состоянию ума человека вот этому посвящен курс богатый продавец Мы за счет правильного материала подачи основ различных упражнений делаем так чтобы человек мог поменять свое состояние ума, чтобы он из человека, который пытается кого-то уговорить, как-то сделать, как-то продать, втюхать, или, может быть, использовать какие-то усилия, становится гордым, богатым, прящимся своей работой продавцом, с которой имеет собственное достоинство, не, не унижается, и мы даем ему вот эти вот вещи для того, чтобы он поменялся. И тогда меняется все меняется его система работы с клиентом, качество клиентом становится другим. Конечно, все это нужно применять, конечно, нужно много, много работать. Это не та идея, что вот оно поменялось само по себе, и теперь ко мне деньги потекли рекой. Нет, они потекут вам легко, если вы будете что-нибудь для этого делать. Ну да, да, совершенно верно. состояние, оно будет mm -hmm. совершенно другим. То есть, ну, грубо говоря, дать человеку, бедному по своей сути, Какую-то технику продаж, которая в принципе есть неплохие, и мои коллеги, которые обучают этому, они, в общем-то, разумные, и, ну, я думаю, они стремятся научить кого-то. Но если вы дадите эту технику человеку, который беден сам по себе по состоянию ума, и беден это не значит, что у него нет денег сейчас, нет, это состояние ума. Понимаете, можно не иметь денег, но быть по состоянию ума богатым человеком очень быстро их зарабатывать. А бедному человеку, там, дешевому, да, по своему состоянию ума. Дайте любую сумму, он потратит ее впустую через два дня и будет снова ходить, бегать и просить. Вот это вот мы меняем на этом курсе. Богатый продавец, человек, который может мыслить другими категориями и, соответственно, применять другие техники для того, чтобы быть успешным и на самом деле богатым. То есть один из таких серьезных компонентов вашего курса – это работа с мышлением, с правильным мышлением, с позиционированием себя, вот как, ну, скажем так, уже другая личность, чтобы это было. Абсолютно, что, да, продавец... Абсолютно верно. Ну, человек меня, Личность у нас останется прежней, он останется тем же человеком, мы не всовываем ему какие-то системы обучения, никакого там, так сказать, влияния на него я не оказываю. Я даю упражнения, я даю ему точку зрения, я даю ему… Понимание, почему так или иначе происходит. И через эти вот вещи, через это обучение, он просто меняет свою точку зрения или не меняет, соответственно. То есть это не выбор. За ним. Но, а то, скажите, может, что, что такое вот... Ой, простите, что перебил. Вот скажите еще. То есть вот с мышлением понятно. Работа продавца, именно какие техники, то есть, например, офлайн, онлайн, звонки, личные, вот прямые встречи или может быть как-то, что еще будет вот в вашем курсе? Да, Например, смотрите, есть четкий режим работы продавца, да? есть классика продажи, которая говорит о том, что есть первоначальный контакт, потом выявление потребностей, потом есть презентация, работа с возражениями и завершение сделки. Это пять классических вещей. Я их поменял, хотя из своего опыта, я успешный продавец, мне нравится эта работа, я люблю ее. И я поменял их на 8 определенных ступеней. Там есть восемь четких ступеней работы продавца с клиентом. По каждой из них мы пройдемся, по каждой из них будет определенная данная, и четко будет понятно, что это. Конечно, это часто начальный контакт, но есть один из элементов, который часто пропускается. Я называю его ключ куху, и этому я посвящу отдельную лекцию, отдельный Отдельное данное, на котором будет показано, почему это важно и как с этим работать. Mm -hmm. э, Таб появления потребностей у нас называется немножко по-другому. У меня обычно веселое обучение, мы называем это разведчика. Я покажу данных, которые необходимо понимать, потому что этот этап очень часто пропускается. 100% продавцов, которые когда-либо обучались этому, знают, что нужно задавать вопросы. Правильно? Да. Ну, посмотрите, какое количество их на самом деле задает. Да многие на, на самом деле вопрос задавать не умеют. Точно. Я... Объясню почему. И в общем не потому, что они их не знают или не хотят, а я объясню, почему это происходит, и люди смогут это уладить. Понимаете? Этап презентации, он обычно принят, там продавец много говорит, Это полностью лишает денег этого продавца. это презентации мы называем вовлечение в пользу, и он должен делаться по четкому, понятному, ну, скажем так, ну, не шаблону, наверное, а по технологии, которые легко можно научиться, это несложно. Вот. У нас, конечно, есть этап, который мы называем финансовый консультант, он связан в какой-то степени, что у человека могут появиться сомнения, или он может сказать, я подумаю, или что-то еще. Это нормально, нужно быть к этому готовым. И у меня есть очень простые решения для этой ситуации. Но, как правило, если все хорошо работает, то этот этап, он может быть, не может не быть. У нас есть интересный этап кассир, и очень многими продавцами он, к сожалению, пропускается. Они думают, что если клиент сказал да, или выставил счет, или пообещал прийти, то это уже так оно и будет. К сожалению, нет. Минуту, нет, сторону, работать над тем, чтобы деньги пришли в кассу, и он действительно заплатил. У нас есть два волшебных этапа, которые вообще никогда не рассматриваются, а их стоит рассматривать. Этап феи, так называется, я тут чуть-чуть оставлю интригу. Этап директор по развитию, любой продавец должен строить свой бизнес дальше и дальше, дальше, чтобы его благосостояние и его финансовый рост он не останавливался и продолжался. По всем этим этапам можно построить работу, будет понятно, что это. Конечно, может быть, это не какой-то космос, но я думаю, что мои слушатели ждут очень много открытий, которых они даже не подозревали. Работа продавца может быть гораздо более успешной, более приятной, приносящей не, не только, но еще и морально, что это удовольствие. Да, потому что я с вами соглашусь, что действительно работа продавца, она прежде всего творческая, и это интересно, когда ты общаешься с разными людьми, раскрываешь их и помогаешь решить их проблему, потому что именно за это люди и платят деньги. То есть получается, а, скажем так, вот ну, основы, да, после основы, вот, изменения точки зрения, основы продаж, еще будет какой-то блок или... Да, конечно, будут, будет довольно интересный блок, который называется так что останавливает людей как бы такие подводные камни скрытые, скрытые данные которые можно, например привести да некоторые продавцы думают что ну одна из одна из вещей продавцы часто выгорают ну то есть вот он уже больше не хочет работать он говорит ну я хотел там и так далее ко мне обращаются многие руководители владельцы бизнеса говорят Андрей ну вот у меня был менеджер я оплатил ему там не знаю там 20 тысяч гривен или там 40 тысяч рублей или что-то еще Потом он стал работать нормально, я говорю, слушай, хочешь больше, я начал платить там 60 тысяч рублей, там тысячу долларов, да. И я смотрю, он нормально работает, я говорю, давай еще больше, то есть, ну, там, где тебе процент больше. Он говорит, все, я больше не хочу, не надо, мне достаточно. Он говорит, неужели не достаточно денег? Я говорю, нет, просто проблем у него, боли вот этой вот, вот этих неудач накопилось не столько, что уже он даже не готов за деньги брать больше объем работы, потому что есть что то, что получается, есть что-то, что не получается. И вот он... Mm -hmm. Получается, много, и он этого уже не хочет. Поэтому говорит, достаточно мне вот этих денег, и то есть это постепенное снижение, уменьшение своей, как бы, ну, ну, как бы, сферы влияния и области достижения. То есть успех уменьшается. Я знаю, почему это происходит. Я знаю, как это уладит. Я знаю, что есть такие причины, которые не сразу видны. Например, ну, я, может быть, даже на первом нашем встрече расскажу о самой главной, самой ужасной, самой расстраивающие, лишающие успеха и денег проблемы проблеме продавцов и самым гла главным ложным данным, которые у многих из них есть, я думаю, что это будет интересно. То есть мы еще посмотрим, как, какие есть подводные камни, или как я называю, камень на шее, который просто утянет продавца вглубь, и он не сможет даже всплыть. Это, я не знаю, мне кажется, что это мое плытье. Я так думаю. Может быть, кто-то тоже кто -то об этом говорит. Но я 20 лет этим занимаюсь, поэтому... Не, действительно, потому меня. что есть такая проблема, она очень часто, когда продавцы перегорают. И причем здесь да. вот вы верно подметили, деньгами иногда невозможно смотивировать человека. Да, это правда. Есть, вот. есть разные системы мотивации, и финансы не всегда на первом месте стоят. То есть тут очень много еще от руководителя зависит, от разных вещей. Ну, интересно, короче, очень да. интересно. Хорошо. А еще будет какой-то блок? Или уже, уже интересно? Но вот Знаете, если... я думаю, что у меня очень много еще интересной информации. Но если для начального уровня или там для среднего уровня мы это вот сделаем, это будет принято людьми, я думаю, что у них будут изменения. Потому я тоже главное, так думаю. Результаты. Да, да. Сколько вообще уроков планируется вот для нашего сообщества? Мы сделаем такую начальную программу, которая позволит, а потом сделаем программу более продвинутого уровня, на который люди уже будут получить возможность уже трениров тренировки делать онлайн. То есть сначала мы делаем такую программу, которая просто даст им определенные данные. Я порекомендую некоторые упражнения, чтобы они попробовали. Это будет начальный уровень. Потом мы дальше посмотрим, потому что в дальнейшем есть смысл тренировать. И, ну, как бы, У меня есть 5 квалификационных уровней для каждого продавца, начиная с того, чтобы он просто продавец, который готовился ну, то есть продавец, который может просто идти в Атаку на такие области, которые... Ну, вот никто не может продать, а вот продавец, обученный здесь, может. самыми тайными секретами это будет весело. Так что уровней у нас достаточно для того, чтобы люди могли совершенствоваться. Но начнем с чего-то, чтобы люди могли почувствовать, попробовать на зуб, что это такое. Андрей, вот вы знаете, здесь... Uh, у нас чат еще есть, и вот в чате спрашивают, скажите, а будет ли обучение, как работать через интернет в соцсетях и так далее? Вы знаете, я в этом небольшой пистолет, естественно, скажу. Есть вещи, в которых я большой профессионал, и я работаю профессионально. В точки зрения того, как работать в интернет, как продавать через интернет, или продвижение людей интересует, или определенное выстраивание автоматической воронки продаж. Нет, наверное, это не моя тема. Скорее всего, у вас найдется специалисты, которые могут раскрыть ее более полно, имеющий опыт. Этим пользуюсь, но я здесь не являюсь профессионалом. На самом деле, я честно вам могу сказать, то, что вы сейчас уже рассказали, если это понять, продажи будут э, легко идти и в интернете, и везде. Потому что вы даете, знаете, основу, базу. Когда ты базу понимаешь, ты можешь применять где угодно, как угодно и когда угодно. Я, Поэтому... думаю, да. я думаю, да. Совершенно верно. И я думаю, то, что вы рассказали, это очень интересно, и всем это прям необходимо слушать. Так, сейчас мы давайте вот как сделаем. Друзья мои, если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Я их зачитаю. И непосредственно все... Вы получите ответы на все свои вопросы. Хорошо, Андрей, скажите, пожалуйста, вот получается, что человек, который придет на ваш курс, ну, например, с нуля, да, не, ну, не профессионал, новичок, закончив его, он по-хорошему уже получит новую специальность или профессию и элементарно сможет даже сменить работу, ну, на какую-то другую более оплачиваемую, правильно? В общем, да, вы знаете, я не знаю, как сейчас, но, в общем-то, я очень много работаю в Украине, там, Одесса, Киев, Днепр, Львов, мои, у меня там много клиентов, и, конечно, Россия и так далее. Я могу сказать такую вещь, что хороший продавец на вес золота, как бы там ни было, больше половины магазинов у нас здесь, в Петербурге, по крайней мере, я из Питера сам, закрывается по причине того, что просто продавцы просто умирают, там, они заходишь и понимаешь, что это умирающий продавец, и, конечно же, бизнес умирает вместе с ними. Я понимаю, что много бизнеса переходит сейчас в область интернета, то есть вот практически там интернет-магазины, и стараются как можно меньше общаться с людьми, но там всегда есть люди. Там всегда рано или поздно какой-то отлаженный, казалось бы, механизм может дать сбой, и тогда появляется человек, если люди не готовы, то... Так что хорошие продавцы, люди, способные общаться с клиентами, ценятся на весь золота. Более того, у нас в будущем планируется курс по лидерству, и я думаю, что это будет интересно. На что я хочу обратить ваше внимание сразу же, да? Потому что многие... Мне, я провожу огромное количество семинаров, и ну, это моя работа в том числе. Да? Какие-то вещи я уже отработал на семинарах и сделал их как курсы, Потом мы, возможно, сделаем некоторые такие курсы, которые можно будет проходить без моего участия. Они, соответственно, будут иметь немножко ну, меньше цену, но они эффективны, потому что вы можете на них обучиться. Но смотрите внимательно. Люди приходят ко мне за основами, то есть за теми вещами, которые действительно будут изменять их жизнь. Я знаю, что многие обучающиеся, особенно онлайн обучение еще такие вот фишки вот дайте мне вот пару фраз дайте мне фишку дайте мне вот а чего сказать здесь а как вот тут вот это сказать я не а -а -а. хватает записывают и все остальное друзьями я понимаю что есть такая методика но это не ко мне фишки фразы да вы их получите огромное количество как бы ну, ну как сказать знаете я очень многих матеров учился я учусь и я наезжу трачу на обучение огромные деньги недавно я вернулся с совершенно невероятного корабля на котором я проходил жесткий тренинг который позволяет мне ну как бы тоже понимать что такое обучение и все остальное я обычно учусь мастеров я учусь основам, я учусь базе я не прошу них, скажу мне фразу я ее запомню это очень ограничивающие техники мы будем говорить о простых вещах которые обычно не имеют проблемы, как бы у продавца. на первом уроке вы поймете что проблема то не в том что у вас там плохие клиенты или что там цены и все остальное цена вообще никакого отношения не имеет продажи. Более того, чем лучшего качества у вас товар, тем большую цену он будет иметь, тем легче вам будет его продавать после того, как вы пройдете обучение. Но если это просто фишка, если это просто что-то вот там схватил, вау, это самое, скажите мне фразу какую-то. Нет, ребята, это не ко мне. Я этому не учу. Я учу пониманию. Я учу тому, чтобы у вас получалось всегда и везде. Я учу тому, чтобы вы ну как бы потом могли другому этого, этому обучить. Потому что если просто схватил какую-то вещь и пару раз ее сделал, это не значит, что я смогу другому объяснить. Если вы будете понимать, почему это, в чем суть продажи, какие вещи искажены, то вам будет легко, вы будете это использовать, вы это не забудете, вы будете это развивать, вы сможете поделиться этим другим. Ради бога, я вас не ограничиваю, я буду рад. Вот так. В конце концов, когда человек понимает, как это работает, он эти фразы сам начинает генерировать. — Абсолютно верно. Абсолютно. Потому... Он может создать да. свои фразы, и они у него будут его, и они не забудут. — Да, конечно. Потому что многие люди, которые вот так говорят, мне кажется, это просто люди, знаете, халтурщики. Вот дай мне да. инструкцию, да. дай мне кнопку, которую я буду нажимать, и она будет работать. Такого невозможно. Да, Такая да. фраза даже самая классная. Она из 10 человек на 2 сработает. Вот твоя конверсия очень маленькая. Вот во когда она перестает срабатывать, то у человека идет бесценка и так далее. Некоторые думают, что в Макдональдс для да людей... Нет, я очень много изучаю Макдональдс, мне нравится. Почему? Потому что я не видел пустого Макдональдса никогда. Он может быть да. пуст, да. но он успешный с точки зрения успешной бизнес-модели. Так я могу вам сказать, что люди, которые там вот там свободные кассы и прочие вещи, они понимают, почему это так. Почему это так, что это определяет... Скорость потока, движение. И Макдональдс может обрабатывать такое количество посетителей, которое им не может обрабатывать ни один ресторан быстрого питания. При этом они сохраняют определенное качество и так далее. То есть люди понимают, почему это так, и почему понимают, почему они очень много времени не уделяют каждому клиенту. Но там есть понимание. В любом случае, это определенная модель бизнеса. Они просто там как бы вот заученные на изучение. Да да, да, да, да. Там очень серьезная система именно обучения да. на каждом уровне. Да, да, все, верно. Хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько э, ждать нам примерно уроков, курсов? Сколько их будет? Десять, Нам нужно, Да, мы можем сделать для начала, может быть, пять уроков и посмотреть, как это будет двигаться, как это пойдет, как это будет восприниматься, потому что мне, конечно, нужна обратная связь с аудиторией. Ну, не важно, чтобы это было понятно и принято, да? Вот. И здесь немножко, поскольку я, так сказать, писать двумя словами, чемодан-вокзал Россия, ну или там чемодан-вокзал Украина, mm -hmm. я, кстати, буду в Одессе, там, в конце августа и так далее, э, то тут немножко ну, под режим подстроиться, но я думаю, что мы сможем, будет хороший специалист, я вижу, что у вас, так сказать, это нормально, то есть можно из Байкала, я могу это делать, единственное, нужно будет этот вот временной такой, ну, учитывать, уч уч да, потому что я в конце июля уезжаю на Байкал, там у меня подтринги проходят, там у меня очень есть много клиентов, потом я буду в Грузии, потом одеть. Ну, тут важно, чтобы мы вот согласовали вот эти. Я думаю, что мы надо пишем первых пять получим какую-то обратную связь, наверное, да, чтобы можно было понять, uh -huh. что, что я делаю хорошо, что я делаю очень хорошо, а что нуждается в коррекции, да, и потом будем продолжать. Я лично заинтересован в сотрудничестве, мне нравится масштабность вашего проекта, и более того, я вижу, что пока все получается. Хорошо, хорошо. Андрей, ну смотрите, мы стараемся делать вот такие, скажем так, вводные первые интервью достаточно лаконичными. Вы рассказали очень много всего интересного, поэтому я сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы в чате. Ну, Конечно. в принципе, все говорят, что очень интересно, ждут курс, ждут информацию, вопросов нет. Я вам хочу сказать от себя лично, от всех зрителей, наверное, от всего сообщества, спасибо большое, что поделились сегодня вот информацией о вашем курсе. С нетерпением ждем уже непосредственно уроков, потому что действительно продажи – это наше все. Без продаж мир не будет двигаться и не будет крутиться. Да, скорее всего, это так. Вам огромное спасибо, что пригласили, уделили внимание. Мне очень хочется я думаю, что у нас что-то интересное получится, по крайней я в этом очень заинтересован. Я хочу, чтобы те, кто... Обязательно. побеждали. побеждали этого... Хорошо. Ну что ж, друзья мои, у нас в гостях был наш новый спикер на нашей образовательной платформе Easy Business Community Андрей Сизов. Спасибо вам большое, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых э, тренингов и, конечно же, следите за вот этим курсом «Богатый продавец». Я уверен, он пригодится всем и каждому. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.